конец сентября осень обновляется и обновляется не только осень обновляется внутренняя прошивка первой версии часов amazfit бип бы хотелось ожидать от этой прошивки чтобы она не испортилась потому что после того как появился русский язык все что добавляется Прошивках непосредственно Amazfit Bip это очередной какой-нибудь геморрой то что-то не работает то умный сона не отключают то они его подключают но уже не такой датчик по отслеживанию сна то погода работает то не работает в общем как-то так полностью обновление устанавливалось в районе 10 минут при том, что работал только лишь мобильный интернет и все ПО, грузилось по 4G. Но тем не менее, все стало корректно, вроде бы подвязалось, даже не сбросилось, как в прошлом обновлении, шаги, которые натоптал за целый день. В общем, новые обновления, новые возможности будем проверять. Нам остается только ждать и верить, что все будет нормально. В принципе, если остался русский язык, то уже хорошо. Если останутся те же самые возможности, то будет вообще прекрасно. Но больше всего хотелось бы, чтобы поправили погоду, потому что погода просто выклепывалась. Потом нужны были танцы с бубном, чтобы ее восстановить. Чтобы она корректно отображалась. Но после этого нужны были еще другие танцы с бубном. Чтобы не отваливалось само устройство от телефона. Поэтому посмотрим, как будет на этот раз. Повезет нам с обновлением или нет. Вот такие вот у нас обновляшки. Теперь более конкретно. Было обновлено внутреннее ПО самого смарт-браслета самих часов было обновление шрифтов также прошло обновление встроенного п.о. и после чего произошла перезагрузка что немаловажно остались данные те которые в прошлый раз при такой же перезагрузке просто удалились и сбросились на нет вот то есть остались шаги и осталось Обновление будильников, все полностью провесилось нормально, адекватно. То есть, ну как бы, в этом плане обновление сработало нормально. Как будет дальше, мы посмотрим. Будет ли отваливаться, будет ли отваливаться погода, покажет только время. Поэтому всем, кому было интересно данное видео, подписываемся на канал. Ставим лайк, либо дизлайк. Добавляемся в друзья. Чтобы добавиться в, в приложение Mi Fit, вы уже, наверное, знаете, нужно скачать QR-код. QR-код будет в описании к этому видео. Всем пока!